В окна луч пробился робкий, Снова утро наступает, Снова птицы мне вещают О начале дня. Снова выйду я из дома, В мир, где любят меня и знают, И приветливой улыбкой Встречают меня. Кого я люблю, те, кем так дорожу, Те, с кем счастье делю, За это судьба я тебя благодарю.